Здорово, бандиты, с вами Панда. Явно многие, как и я, в свое время хотели делать игры. И мне написал человек, человек, который занимается разработкой игр в, наверное, крупной мобильной компании, да? То есть, мобильной компании вообще можно говорить, интересно? Конечно, конечно. Можно. Вот, Ну, компании, мобильные, разработчики, мобильные, разработчики мобильных игр, Game Garden они называются. И парень, в общем, с улицы, будучи никем, он ковырялся в помойке до этого, но внезапно стал... Продюсером в игровой студии. Как он этого добился? Как этого добиться вам? Сегодня мы с ним и обсудим. Привет! Привет! Всем привет! Привет, панда! Здорово, бандиты! Да, сегодня мы поговорим о том, как, как стать разработчиком. И, наверное, начнем с того, что мы поговорим о том, какие бывают профессии в игровой индустрии. Я вообще вот. не понимаю, то есть для меня это все знаешь, это какие-то сидят какие-то дизайнер, программист, какую-то музыку чувак пишет, ну еще вот тот. То для меня абсолютно загадка. Я думаю, для многих тоже, поэтому будет интересно. Ну вот, в этом мы и постараемся сегодня разобраться. Ну, а давай с самого деле... начала, вообще, да? То есть, какое да. у тебя образование, коротко, да? И вот как ты попал вообще вот туда? А, образование у меня техническое, я инженер. Ну, как не до инженер, я не доучился на инженера попал я в игровую индустрию совершенно случайно мы с друзьями как-то готовились к одному фестивалю короткометражных фильмов собрали кучу знакомых с разных мест с разных институтов и начали снимать на съемках я познакомился с так скажем актрисой. ну как она просто как бы девушка которая согласилась сняться в нашем в нашем подобии кино. классно со стороны так хорошо звучит а я говорю, ты где работаешь? Он такая, ну вот я типа делаю игры. Я такой, о, вау, всегда мечтал делать игры. Как, чего? Она такая, ну я художник, я не знаю. Я говорю, как попасть, как попасть, как стать разработчиком? Он такая, ну я спрошу, я спрошу у, там, у своих коллег, может тебе что подскажут. Прошло некоторое время, и она мне пишет ВКонтакте. Мол, приходи на собеседование, мы ищем помощника дизайнера. Я такой, вау, прикольно. Пришел на собеседование, мне задали какие-то, волновался жутко, вот, даже это, одел пиджачок, галстук, прихожу тут все такие, знаешь, фривольные, одетые, ну, ну, просто обычные люди, короче, ничего страшного. Но ты это был в галстуке. Я-то был в галстуке, да. Они мне задали пару простых вопросов, и по моему мнению, я просто на них засыпался. Там спросили, во что играешь, в каких социальных сетях, как-то пообщались ну, типа, вот, э, там, как видишь себе работу, э, почему хочешь стать разработчиком игр. Ну, и все, пообщались и пообщались, и забил. Через две недели они мне звонят. Говорят, вы приняты на работу. Я такой, вау, вот это повезло. Ну, то есть, правда, это такое э, странное стечение обстоятельств, это просто судьба, наверное, не значит, знаю. Значит, ты себя недооцениваешь, значит, ты не был таким уж совсем растерявшимся парнем там. Видимо, да, видимо, что-то им тогда приглянулось. Ну и так уже дальше пошло, поехал. Я вот четыре года в игровой индустрии. Слушай, а давай вот так коротко, может быть, как вообще день? То есть, вот ты приходишь на работу, во сколько и а... что ты делаешь? Я прихожу на работу к 12 часам. Ну не много. Стараюсь, да. Стараюсь Но... такой, такой совиный график, знаешь. Угу. А что я делаю? Я э, руковожу всеми процессами. Ну, то есть я продюсер на проекте, поэтому в мою задачу входит обеспечение всего, то есть чтобы все люди заняты были делом, чтобы все делали то, что нужно делать. Я не знаю, что еще сказать. Маленький деле... босс, короче. Ты. Да, да, маленький босс И ты, то есть, отвечаешь за проект, грубо говоря, да? Да, я полностью отвечаю за проект, за его успешность То есть, ты можешь сказать, вот этой розовой лошадки здесь не будет? Безусловно, я принимаю решения на всех уровнях Начиная от цвета лошадок, заканчивая о том, на какой следующей платформе мы выйдем Но не диктатура все то есть, обсуждается, да? не, не, нет, конечно, учитывается каждое мнение, как у Близарда девиз Типа, каждое мнение важно ну, неплохо. И сколько ты работаешь вот так в день? Вообще я работаю э, круглосуточно. То есть я прихожу домой, я за... разгребаю э, письма, я пишу какие-то документики, я общаюсь с коллегами, которые удаленно работают. То есть э, моя работа не прекращается. Рабочий ну, день. То есть это... даже думаешь, да, ты засыпаешь, думаешь о, о проекте. как у меня тоже, да, то же самое, конечно. Понятно. Вот. Я думаю, что, наверное, стоит двинуться все-таки о том, к теме того, какие бывают профессии. Да, то есть кем ты руководишь, грубо говоря. Да. Значит, смотри, ну, вообще профессий в игровой индустрии море. И куча. И Не всегда мы... понятно, чем они занимаются даже, видимо. Да. Но мы поговорим о самых важных, самых главных, о тех, которые есть практически в любом проекте, от самого маленького до самого масштабного. Возможно, Некоторые профессии в себе совмещает один человек, возможно, на каждую должность есть по одному человеку, но, тем не менее, эти должности всегда имеют место быть. Итак, все начинается с гейм -дизайнера. Для многих даже, знаешь, вот это слово, это что-то... Да, это что-то непонятное. Все а думают... если бабушке ты скажешь, что ты работаешь, я думаю, что они не одобрят этот выбор. Да, все слышат вторую часть этого слова «дизайнеры», думают, что это как-то связано с рисованием, там, с моделингом, еще с чем-то. Нет. Геймдизайнер — это человек, который первый... А, человек, который генерирует идею. Тот человек, с которого начинается игра. При этом это тот человек, который первый в нее поиграет. Еще до того, как она появится в альфе, в бетте или как-то даже будет нарисована, это человек, который может поиграть в игру в своей голове. Это такой творец. Да, это да безусловно, это творец. Это генератор идей. Угу. Все начинается с, именно с него, и он, придумав это дело или обсудив с кем-то, там, по побрейнштормив, он пишет дизайн документы. Угу. Он описывает всю игру словами. А есть даже такой маленький совет для людей, которые хотят... Начать делать игры, взять какую-нибудь знакомую игру, в которую ты играешь, и ее все описать на бумаге. От и до. Так как это делает геймдизайнер. Как игра будет выглядеть. Как будут выглядеть интерфейсы? Какая кнопочка за что отвечает, а все статы героев прописать. Ну, если мы говорим о какой-нибудь там RPG-шке Доти, и так далее. То есть, ну, чувствуется, все, что все, работы все. много так вот сходу. Очень много работы, потому что на первый взгляд, что там? типа, вот я хочу сделать еще одну доту, да? я пишу, э, игра как дота, только лучше. Нет, mm -hmm. так дело не пойдет, нужно описывать все очень детально. Гейм-дизайнеров может быть на проекте несколько, если это большой проект. Но э, все равно идея исходит от главного. Главный геймдизайнер свою идею рассказывает э, геймдизайнерам дизайнерам помладше, э, раздает им какие-то области игры, в которых они будут... Uh, которые они будут прорабатывать Ну, один карту, да, прорабатывать а, да, да. Uh -huh. Третий, там, uh, визуалку какую-то Четвертый, uh -huh. логику, не знаю, ботов, например То есть они пишут ТЗ Именно, они пишут ТЗ Именно так это и называется Техническое uh -huh. задание А Дальше это техническое задание Идет уже непосредственно исполнителям Основные исполнители Это программист и художник Самые главные исполнители Работяги в проектах Работяги, да Существует такой распространенный миф о том, что игры делают программисты, и почему-то все думают, что игры делают программисты. На самом деле это не так. Программисты игру, конечно, делают, но они ее делают не по собственной задумке. Потому что программист — человек такого, знаешь, углубления. Ну, они ну, вообще, ты... если честно, из опыта общения программисты, они такие, они редко что-то могут придумать. Они могут вот и что он сделает. Да, да, да, да. они парни умные, технари они пар... обычно, Техна... да. технари, но у них э, не то чтобы даже фантазии не хватает, я бы так не сказал. Просто каждый должен заниматься своим делом. Если ты придумываешь, у тебя как бы полет фантазии широкий. А если ты реализуешь, у тебя э, внимание должно быть сконцентрировано. То есть ты не можешь и придумывать, и кодить. Это очень сложно. Это дается прям единицам. Ну, от объема работы это зависит. Но если много кодить, да, или много придумывать, действительно, это уже отдельные должности. Да. Мелочевку, конечно, можно. Но это, это тогда и не работа, наверное, в крупной студии, где все время есть задачи. Это нереально. Ну, это маленькие инди-проекты, могут да, Ну, и один сидишь там, сапера пишешь, конечно, можно. Ну, как я и говорил в начале, то, что в принципе, один человек может себе две позиции совмещать. Быть и геймдизайнером, и программистом. Почему нет, если у него хватит сил? А, то есть, насколько я понимаю, на программиста можно выучиться пойти. То есть, это конкретное техническое образование вполне, да? реально. Да, программистов готовят во многих вузах. Тоже в, в провинции, то есть, это ну вполне себе нормальная специальность. Да, да, да, да. Если человек склонен к программированию, к математике, он и хочет делать игры, то ему прямой путь программист. Это тоже интересно и круто. И на это можно... Заранее выучится. И хороший программист очень дорого стоит, кстати. Хороший программист стоит очень дорого. И, если вот он прям... живет не в Индии, <свят> но это совсем другая история, пожалуйста. Ну, ты знаешь, индийские программисты тоже бывают разные. <свят> ну, знаешь, просто есть это известная тема. Да, конечно, шутка про индийских программистов, <свят> которым платят за количество строк в коде, и они. За еду там начинают... платят. <свят> Работает. Слушай, ну хорошо, с программистом мы немножко поняли, можно поступить на программиста, можно даже поискать специальность. Что с художниками? Там же тоже 3 d модель там 3D-дизайнер, там вот это все. Да а, следующий человек, которому геймдизайнер транслирует свою идею и говорит, что делать это художник, ну или 3D-моделер, или аниматор это в принципе все а, Все назовем это художником. Ну, плюс-минус художник это все. Да, на это тоже можно выучиться, -то, да? На это можно и нужно выучиться. Ни, э, ни программиста, ни художника, скорее всего, на работу в игровую индустрию без специального образования не возьмут. Ну, потому что оно есть. А с геймдизайнером, то есть, как быть. А вот на геймдизайнера нигде не учат. Угу. Геймдизайн самообразовываются, наверное. Не знаю. То есть, uh... вот смотри, вот у меня есть Я просто не пробовал с геймдизайном вообще, но я пробовал с музыкой. У меня была музыка. Я ее посылал реально э, в разные компании и хотел не то что продать, я хотел, чтобы где ее разместили в какой-нибудь игрушке. Ну, uh -huh. мне ответила из там десятка компаний только Бука, что они сейчас не нуждаются в озвучке. А геймдизайнеру, мне кажется, еще сложнее. Ты знаешь, геймдизайнеру все-таки по сравнению с художником и программистом легче. Потому что у геймдизайнера в первую очередь смотрят... На его способности Хотя, конечно, с художником тоже Если ты конечно. без образования И принес огромное портфолио Сказал, вот я красиво рисую, смотрите Но шанс того, что ты будешь рисовать лучше Чем человек с художественным образованием ну, Он Все-таки невелик ну, С другой стороны, смотри, ты приходишь Вот я художник, вот я закончил Вот у меня там портфолио большое на Девианарте У меня куча картинок, там лайки, репосты Там 20 тысяч человек в паблике ВКонтакте Ну, мне кажется, это солидно а геймдизайнер, ну что ты покажешь? Геймдизайнер <тает> покажет игры, которые были выпущены с его участием. Ну подожди, ну вот ты же начал, то есть ты же тоже был геймдизайнером. Я был помощником геймдизайнера. Помощником геймдизайнера. Вот что ты показал? Фокус какой-то? Нет, я фокус не показал. Мы об этом поговорим чуть позже на самом деле, потому что есть профессии ниши, начального уровня, через которые уже можно вырасти в геймдизайнер. Пойдем по виртуальной разработке игры. Программист напрограммировал, написал код, художники это все нарисовали. Делали, нарисовали. Что делается дальше? А дальше идет процесс тестирования и отладки. И этим занимается тестировщик. Или, как его еще называют, специалист, специалист отдела контроля качества. Тут нужно, знаешь, что пояснить? Что все-таки ну, раньше игры тестировались исключительно за денежки, целые команды садились. Вот. А сейчас многие думают, что игры тестируют школьники. На самом деле школьники игры тестируют, когда игра уже в более-менее варианте, как, ну, когда уже можно играть. А есть же до этого фазы, когда ты везде проваливаешься в баги, и в этот момент тоже нужно тестировать. Это нервы нужны. Есть еще более ранние фазы, когда у тебя э, белый экран, и там есть... Белый человечек. Белый человечек, или просто квадратики, которые перемещаются, и ты это дело тестируешь. Отлаживаешь. Конечно, эти, То есть, эти... это тоже. Это не такая райская работа, как может показаться. Безусловно. Нет, вообще, работа тестировщика она одна из самых сложных, потому что э, это не тот человек, который просто сидит и играет в игру. Это опять же еще один миф о том, что тестировщики э, сидят, балдеют, играют целый день в игры и получают от этого удовольствие. Нет, тестировщик это человек, который ищет так называемые пограничные значения. То есть, он может. Ну знаешь, анекдот вот этот вот есть Заходит тестировщик в бар Вбегает тестировщик в бар Впрыгивает тестировщик в бар Заказывает одно пиво, минус одно пиво, тысячу пива Заказывает ящерицу Вот это вот и есть его работа То есть проверять игру на некую стрессоустойчивость А тут на... как попасть, как, как стать тестировщиком, что нужно? Внимательность то есть, же, как геймдизайнер, ты приходишь и говоришь Пацаны, а... я такой внимательный Ты знаешь, тестировщикам проще попасть Даже вот в крупной компании Типа Mail.ru, например mm -hmm. Ты можешь просто прийти и сказать Я хочу вот у вас работать тестировщиком Дайте мне тестовое задание Я проявлю себя и покажу, что я способен Находить баги И всякие заковыристые ситуации в игре Мне тоже кажется, что на такие мелкие Какие-то должности, да, вот так вот попасть Если есть большое желание, не очень сложно. Да, да. Вот как раз к вопросу о том, как попасть, через что начинать. Тестировщик – это одна из вводных профессий в индустрию. Ну, вот видишь. И образование не нужно. Образование? Ну, ну какое образование? Не обязательно. Ну, вот видишь, вот. Комьюнити менеджер. Ну, человек, который работает с аудиторией. Человек, который работает с аудиторией, человек, который ведет сообщество. Угу. Очень часто, кстати... Игроки обращаются к комьюнити-менеджеру с претензией, как будто он программист там, или вообще а, чуть ли не создатель игры. Ну, я могу вот. сказать, по своему опыту работы да, с комьюнити-менеджером, действительно, многие компании крупные их имеют, и очень удобно, что есть такой посредник между компанией и сообществом. Но мне немножко проще, потому что я всякин, ну, как это сказать, популярный игровой блогер. Сам я так себя не считаю, тем не менее, да? И ну, со многими очень действительно удобно связываться, получать какие-то ключи на раздаче, получать какие-то там плюшки. Это с одной стороны. Да. А с другой стороны, специалист, О, господи, комьюнити-менеджер, он является голосом игроков для разработчика. Потому что когда ты программист или там, руководитель проекта, геймдизайнер, и у тебя голова забита текущей работой, ты не пойдешь и не потратишь 3-4-5 часов на вычетку всего форума. И выискивание того гениального чувака, который подал суперскую идею. Так, а что нужно нам? Понятно, что примерно более-менее, да? А что нужно, чтобы стать комьюнити-менеджером? Какое-то портфолио тоже? Нет, комьюнити-менеджер – это тоже такая входная, вводная профессия. Но там ну, требуется нет, уже это... стрессоустойчивость, хороший русский и, чаще всего, английский язык. Угу. Ну и умение вести диалог. А главное – это обходить какие-то острые углы, сглаживать э, конфликтные ситуации. Я бы, знаешь, я бы немножко, может быть, поспорил, какая-то вводная, это, наверное, какой-то модератор, знаешь, вот такое, что-то по мелочи. Ну, вообще, да, ты прав. комьюнити-модерже это уже покруче, потому что все-таки паблик можно так вести, что ну, люди отвернутся от игры, это реально вполне себе. Да, но Совсем модератор – это все-таки нештатная не штат, не профессия. Ну, это может а быть, вот... знаешь, какой-то там на, на, на пробу взятый школьник даже. Да, да, да. Обычно комьюнити-менеджер набирает себе некую армию э, соратников, вот, из которых потом чаще всего один-два вырастают расставят комьюнити-менеджеров. То есть вот так вот, в принципе, основные профессии мы расписали, да? Да, мы прошлись по самым таким значимым профессиям, которые есть практически в каждой игре. Смотри, геймдизайнер — это человек, который э, доносит свое видение до всех э, членов, Разработки, да, для всех, для всех, господи, как это слово там команды. Да, для всех членов команды. Это человек, который может изложить свои мысли на бумаге, продумать все детали, все мелкие нюансы в игре. Это если совсем кратко. Ну, в принципе, то есть это человек, который придумывает. Да, это человек, который придумывает. И самое не менее важное это человек, который объясняет. На самом деле, даже ну, придумать это одно, самому себе объяснить, да, у тебя в голове может быть очень четкие планы и стратегия. А кто хоть раз занимался там составлением ТЗ или работать хоть с каким-то заказчиком, я, правда, не в игровой индустрии этим занимался, а просто сайты делали, да? Ну, в Мне принципе, специфика, это, специфика везде э, похожая да, при есть... написании технических заданий. Э, в геймдизайне они называются дизайн-документы. В принципе, очень похоже. Э, главное писать простым языком. Никакой литературщины излишней. И чтобы было понятно конечному исполнителю. То есть в итоге геймдизайнер — это тот, кто придумывает игру? Да. Окей, как стать геймдизайнером? Мы тоже начали обсуждать. А, вообще пути два, наверное, я бы сказал. Первый — это вырасти из тестировщика, что чаще всего случается. То есть именно из, из тестировщика чаще всего люди вырастают в геймдизайнера. И второй путь — это начать э, как бы, тренироваться, получать опыт в какой-то маленькой независимой инди-команде. То есть из команды энтузиастов, которые собрались и решили начать делать игру свою. Если такой команды нет, все равно есть возможность э, взять, допустим, редактор карт Варкрафта третьего или редактор карт Старкрафта. Героев да, типа. третьих. Героев третьих, замечательно. И сделать мод это, на самом деле, один из лучших путей стать геймдизайнером. Потому что м, при разработке собственного мода человек проходит через все э, те трудности, с которыми сталкивается геймдизайнер. А если у него еще есть кто-то в команде, то это ну, практически вот прям один-в-один один работа геймдизайнера. Слушай, это может быть как портфолио? Это может быть как портфолио. Uh, В случае и... с Фрогом, да, это как раз был. Uh, на на, на, например, <laughs> да, да, да, взял, ну, да. взял сделал, сделал на движке Варкрафта, доту, всё. есть теперь великий геймдизайнер, известный. Ну да, тем более если для популярной игры, почему, да. Если какая-то непонятная игрушка, да, это может быть почему? мод. Но ну, ты приходишь и говоришь, у меня для Warcraft три вот карта есть, да. Вот посмотрите, да, я написал uh, такой-то мод. Ее там скачали 5 миллионов раз, да. Это же могли нисколько и не скачивать, если работодатель видит, что мод действительно интересный, в нем есть какая-то изюминка, задумка и реализация, то а вот, а вот сразу, да, немножко в сторону. Ребята спрашивали в комментариях, из глубинки вообще есть какой-то вариант как-то вот вообще вот пробиться в эту игровую индустрию? А, из глубинки, если Насколько на фрилансе, если когда? на удаленке, э, в принципе это возможно. Конечно, возможно, но это очень сложно. Потому что в идеале геймдизайнер должен очень работать в команде со всеми ее участниками, плюс с удаленщиками. Но это как, опять же, как снимать кино на удаленке режиссеру, когда у него там съемочная группа где-то в одном тяжеловато, городе. Да. Ну, это есть... тя тяжеловато, да. А в маленьких городах вообще у нас есть какие-то, вот... потому что я вот не в курсе, разработчики. Они есть повсюду. Они просто как-то кучкуются на специфических сайтах. Но разработчики и люди, которые просто собрались сделать мод, а я считаю, мод это ничем не хуже полноценной игры, столько же сил, столько же знаний нужно вложить, они есть повсюду. У нас был, знаешь, такой небольшой проектик, тут бизнес-план накидывали, и ребята сравнивали, сколько будет стоить у нас в регионе, да, это и сколько будет стоить это в Питере. Угу. И там, ну, то есть даже тупо на команду, да, затраты и на помещение, ну, там разница в 4 раза. А mm. если работаешь в интернете, какая нам разница здесь бабки получать или в Питере? Никакой. Да-да, ну да. Поэтому я, в общем, считаю, что в, ну, в каких-то, то есть в миллионниках, по крайней мере, да, и в крупных городах России это реально. Какую-то команду или самому даже сколотить, чем, черт не шуть. Да. Сейчас же да. Много, воз... ну, сейчас много возможностей. Нет, сейчас много. Если делать что-то для себя, если делать некий инди-проект, то вполне себе хватит э, людей на удаленке. Не обязательно собираться и сидеть в одной кафешке, там, не знаю, в одном офисе. Ну все, знаешь, программиста можно найти, ну, в любом городе. Ну, я думаю, что там да, от 500 да. тысяч есть программисты. У нас, вот, например, хорошего, может быть, да, такого с горящими глазами, может быть, сложно. Художника, <плёх> <плёх> <плёх> вообще фигня. Ну <плёх> вот, и замечательно. По <плёх> сути-то нужно в минимуме три человека. Конечно. И геймдизайнер, который будет... Вот вот, да. Что такой батя, батя, батёк, будем называть. А, давай про типы геймдизайнеров тоже, это интересно. Ага. Значит, есть несколько типов геймдизайнеров. Самый главный геймдизайнер, тот, который, собственно, придумывает, о котором мы больше всего говорим сейчас, это ведущий геймдизайнер. Главный геймдизайнер, как хочешь это назови. Босс, Босс да. И если проект маленький, то он выполняет функции всех остальных геймдизайнеров. Если проект большой то уже у него появляются подчиненные, младшие там, и средние геймдизайнеры, которые э, выполняют отдельные э, задачи. Значит, Какие они бывают? Бывает геймдизайнер-математик. Это человек, который считает баланс. Это человек, который настраивает статы у героев, прибыль с домиков, если это какой-то градостроительный симулятор и так далее. То есть человек, отвечающий за цифры. Ну, собственно, цифры, баланс. А есть сценарист. Его еще называют, и его правильно называть, нарративный геймдизайнер. Это человек, который отвечает за текстовое наполнение игры. Это сюжет, это диалоги, если они есть, это э, тексты квестов, если, опять же, они есть, и вообще любая текстовка, которая в игре попадается. Есть человек, который занимается э, интеграцией контента. Это одна из э, низших, я бы сказал, ступеней геймдизайна, когда человек просто э, все то, что напридумывал геймдизайнер постарше, все то, что обсуждалось на совещании и все вносит в саму игру. Он помогает, по сути, программистам и снимает с них рутину. Есть еще э, UI-дизайнер. Это э, геймдизайнер, который в паре с художником разрабатывает интерфейсы. И левел-дизайнер. Иногда левел-дизайнера отдельно называют, то есть отдельную профессию выделяют, но в принципе это тоже гейм дизайнер. Я думаю, тут особо говорить нечего. Это человек, который прорабатывает уровни в игре. Ну что, ну, выбор-то есть специальностей. Да. да. Для разных даже, так сказать, людей. Для разных складов ума. И на самом деле вот таких вот геймдизайнеров-мультиварок, как их называют, их мало. Зачастую люди все-таки склонны в какую-то одну область свои знания как-то показывать. Ну, потому что мало людей, которые там хороши и в математике. И в хороши, математике, да, и в текстописании. Текст, текст, да, это очень-очень... А бывают люди, которые ничего не умеют делать, нормально. Окей, все-таки понял я ситуацию, то есть нужно попробовать делать карты для Варкрафта, для героев третьих, для любой игры, в принципе, да, которая тебе интересна. Что еще можно пробовать сделать, если, ну, вот хочется пробовать себя в роли ну, такого начинающего? да, Ну, просто ну поэкспериментировать и понять вообще, моё это или не моё. Окей, okay. uh, смотри, uh, чтобы, в принципе, начать мыслить как геймдизайнер, я рекомендую поиграть в, во всевозможные настолки. Лучше всего поиграть в карточные игры типа Magic the Gathering, uh, ну, или Hearthstone, но он все-таки все на iPad, а лучше всего играть на, именно настолки в живые, потому что они заставляют мозг думать о правилах игры. Всегда держать их в голове и разрешать какие-то конфликтной ситуации. А, ну, в общем, настольные игры, они правильно, они формируют правильный подход к играм. Они дают понимание сути игр. На самом деле разница достаточно большая, да. Причем, а в настольных играх хорошо, что ты можешь контролировать ситуацию. То есть, знаешь, например, там мы играем в монополию, да, мы можем поставить там себе лимит на, скажем там, продажи какой-то недвижимости, ну, в какую-то определенную сумму. Угу. И, соответственно, не давать там демпин демпинковать жестко, потому что в Монополии, когда просто так играешь, и правила как-то не особо регламентированы, там можно устроить дикий демпинг, ну, например, просто вытащить своего товарища, который там помирает, у которого уже банкротится, просто скупить у него недвижимость за большие бабки, просто тем самым передав ему деньги, да, чтобы он завалил других конкурентов, я вот так очень часто делаю. То есть в настолках можно все время экспериментировать с игрой, если товарищи не против, там в том же самом Манчкине, например, да, можно там жульничать. Uh -huh. Вот, если uh -huh. про карточные игры, да, то есть Берсерк, там, ну вот, это просто рус, русская, русская магия, русская Magic Scythe Ну, Теперь, тоже сик. неплохо. А, там тоже очень много вещей, там иногда часто обсуждаешь правила. То есть там бывает реально партия, я просто играл а, в городе, в нашем там, клуб был небольшой. А, там, то есть реально, то есть там моментов обсуждения механик игры, обсуждения новых там вышедших там сетов вот этих вот. Их очень много, то есть в Хардстон такого нет. В Хардстон ты заходишь, у тебя противник, да, ну может быть скайп у тебя максимум. А тут именно обсуждение игры идет, Так что, наверное, да. С точки зрения понимания механики, карточные игры и настольные, они интересны. Можно экспериментировать. Ладно, этот момент мы уяснили. Играем, пробуем что-то делать. Может быть, свои игры даже придумываем. Тем более, что настольные может саму придумывать и играть. У нас в клубе был парень, который делал там игры свои даже выпускал их, кстати. Деньги там копеечные, но тем не менее. А что по поводу образования? То есть, может нам что-то помочь в этом плане? Если мы хотим стать геймдизайнером. Мама, я хочу... Вообще для геймдизайнера подойдет много разных типов образования Например, журналист может стать геймдизайнером Или сценарист по образованию вполне себе может стать геймдизайнером И писать тексты для игр Также, например, режиссер Тоже, я считаю, как уже говорил ранее, режиссер похожая на геймдизайнера ну, профессия. Это просто образов... не игровое образование какой-то, режиссер. А игрового образования практически нет. Есть в Москве одно учебное заведение, не буду называть, чтобы не рекламить, которое занимается выпуском геймдизайнеров. Но там очень дорого учиться. Там прям космос. Вот. И, и все. Больше нигде геймдизайнеров не готовят. Поэтому геймдизайнеру важны именно личные качества, в первую очередь. А образование... Но, ну, нужно постольку-поскольку, то есть вот то, что я перечислил – журналист, сценарист, режиссер, математик, программист – это просто те, э, те профессии, которые лучше всего лягут на работу геймдизайнера. То есть те знания, которые могут пригодиться в работе геймдизайнера. Все, ребят, спасибо, что послушали. Интересные вопросы тоже можно задавать в комментариях. Я думаю, что будут еще выпуски, если Сережа себя будет хорошо вести и слушать маму. Всем пока. Про маму все-таки я не удержался. Да, молодец.